Дорогие мои, меня зовут Радагаст и сегодняшняя тема, как я и обещал неделю назад, более расслабленная, чем игронарративная герминевтика, что как бы не так уж сложно, но и вообще как бы более насущная. Давайте обсудим ловушки. Что это такое, для чего они нужны и как их использовать. Тема большая, поднимается она весьма по-разному, не только в играх разных стилей и систем, но и за игровыми столами разных ведущих, потому что каждый не видит что-то свое, ну или этого не видит. По продвинутым подземельям и драконам выходили книги, подобные вот такой вот, руководству по выживанию подземельщика. Десятки и сотни были фанатских дополнений, там, с сотней новых ловушек, с тысячей ловушек, с 2D20 ловушками, с генераторами ловушек и всем таким. И в каждом уважающем себя или уважаемым автором подземелья будет как минимум парочка ловушек, которые до этого нигде никто не видел. Так что же это все-таки такое? Давайте разбираться. Ловушка это какая-то проблема, которая сваливается на партию персонажей игроков без спроса, навязывает им себя и заставляет что-то с собой делать. Шли-шли по лестнице, наступили не на ту ступеньку, получили копье в бок. Оступились в проходе, провалились в яму и так далее. Ловушки не всегда подразумевают монстров, даже чаще делаются без их участия, и не всегда включают головоломки. К этому мы еще вернемся, но вообще головоломок тоже много бывает в разных подземельях, но они используются чаще как шлагбаум такой. Пока не разгадаешь, не пройдешь, но в общем-то никто как бы и не заставляет, обойди да забудь. В некоторых подземельях старых традиций ловушки использовались иногда именно в такой роли, типа «не влезай, убьет». Но это как бы это не очень гламурный ход, потому что если действительно влезут и действительно убьет, ну да, надо будет персонажей заново делать, и, а то и вообще с самого начала начинать. Можно сколько угодно разводить демагогии вокруг того, что смертность персонажа это нормально, но мы все-таки в ролевую игру играем. И ролевая составляющая сильно зависит от того, с чем мы свыклись и в чью шкуру влезли. Да, бывают хорошие моменты, когда, скажем, там умирает персонаж э, игрока, и тот же игрок быстро делает аналогичного персонажа сыном и наследником прошлого и идет мстить. Но это заплатка, это компенсация, это радость от выдумки компенсирует досаду от гибели персонажа. Для чего вообще используются ловушки? Ну, во-первых, многими ведущими они используются как эдакий своеобразный налог. Так же, скажем, как и случайные столкновения. Но вообще у засады как бы много общего с ловушкой, поэтому если случайное столкновение это именно попадание в засаду, то понятно откуда сходство. Налогообложение это когда ты там учишься что-то делать, делаешь это хорошо, зарабатываешь на, этим, на хлеб с маслом, а потом заходит к тебе кто-то, местный барон, испанская инквизиция, рекетеры, ФНС, неважно. И молвит человеческим голосом, так мол и так, отдавай половину, или там десятину, или тринадцать процентов. И ты отдаешь, потому что слишком много мороки не отдавать, но иногда радуешься разным лазейкам и возможностям этого все-таки избежать. Так и тут, идете вы по подземелью, радуетесь жизни, собираете сокровища, и тут бац, топор из стены в стену. Вжик, и нет части хитов, и надо срочно лечиться или ходить и озираться на каждый шорок. Такой способ нужен только для того, чтобы не давать игрокам расслабляться. То есть, чтобы напомнить им, что если они не будут аккуратны в своих действиях, в своих выборах, формулировках, то их ресурсы будут потихоньку истощаться. Вот, скажем, для популярной возрожденческой игры «Стянание пламенной принцессы» были, была такая вот книга, называлась «Земные вены», изданная где-то пару лет назад. Как раз вот игра про то, что вот у нас осталось 5 факелов, и хватит, чтобы вот там вот за углом еще поискать и быстро вернуться. Но если где-то возникнет завал, то все, нам кранты. Ну или как бы срочно надо что-то выдумывать, что э, не было запланировано. Вторая цель введения ловушек вообще или какой-то отдельной ловушки в игру. Это наказание, как бы наказание игроков за какие-то их действия. И лучше, конечно, действия осмысленные. В очень старых гайгаксианских подземельях, которые славятся своей смертностью, вот на эту осмысленность главный дядя ролевого движения забивал большой болт. И получалось иногда, что партия выбирает там направо им пойти или налево. И может даже тратить много времени на споры, на обследование. Потом понимает, что как бы вы, ну, не, невозможно выбрать что-то разумно, поэтому бросают монетку и слепо выбирают идти, скажем, направо. И мастер им такой «Ха!». Потолок рушится, камнепад и все умерли. Ну игроки досадливо говорят, эх, опять не вышло и делают новых персонажей, которые направо уже не пойдут. Но сейчас так делать считается не камильфо, просто потому что это не вполне справедливо и доказывает, ну разве что всемогущество мастера, в котором и без того сомневаться повода не было. А вот если игроки делают осмысленный, обоснованный выбор, скажем, не идти по общей лестнице, а пробираться каким-то тайным лазом фараона, то они не удивятся, если там будет ловушка на ловушке и засада на засаде. Это тоже такая форма налогообложения, как бы купил пиво, заплати НДС. Или, скажем, разузнав, где логово дракона, партия может двигать сразу туда, не запасаясь достаточными знаниями о цели. И если по задумке ведущего дракон для всех недосягаем, для них недосягаем во всяком случае, и им сначала надо пойти там на поиски помощников, то они могут попасть еще на подходах в ловушку, которая доведет их до полусмерти, и потом их из нее вытащит другой приключенец, который расскажет, что ну эту-то он обошел легко, а вот там глубже вся его партия полегла, и он сдается и никому туда идти сам не советует и возвращается. Если он просто так им посоветует, то никто его слушать не будет. А если у всех по два хита осталось, то почему бы и не послушать? Или скажем наоборот. Партия оставляет необследованные участки в тылу, добирается до главного сокровища, и оказывается, что если выдернуть меч-кладенец из камня, то это запускает какой-то там механизм самоуничтожения, самозатопления всего подземелья. И надо срочно бежать на выход. Бежать, конечно, в том числе по белым пятнам, наступая в спешке на все грабли по пути. Сами виноваты, сами расплачиваются. Насколько тяжело платить по таким счетам, это я вам не скажу. Это ваши личные отношения с вашим выбранным вами жанром. И, наконец, главная и самая сочная цель ловушек. Это просто разнообразие. Один из зарубежных ролевиков, уже не помню, к сожалению, кто, в своем видео на бусурманском своем языке о ловушках очень метко назвал их пунктуацией, которая дополняет как бы прозу основного сюжета. Если текст состоит из сплошных запятых, то будет ерунда. И а вот ловушки это то, чем можно разделять части происходящего, что-то выделять подчеркивать, выносить на задний или на передний план, ставить акценты, это те моменты, которые не похожи на все остальное, на, на обычное протекание игры. Автоматически из этого следует, что ловушки могут быть и даже должны использовать те правила, которые вам так вообще не совсем вот безинтересны, но которые давно за вашим именно игровым столом не появлялись. Есть у вас там персонаж, скажем, с большой выносливостью в партии. И он в основном ходит там танком. И используется как подушка безопасности для всех остальных. Пока он э, стоит рядом с э, главным супостатом. И его утыкивают вражеские стрелы и топоры. Остальные там готовят заклинания, отступления. Или что там еще они хотят готовить. И он стоит, что называется, дамаг сокает. И тут вот раз и ловушка. И они попали все. И, и оказались, я не знаю, в затопленной комнате. И вспоминается, что из-за правил выносливости именно этот персонаж дольше других может пытаться что-то сделать. И именно на него вся надежда. Правила по ядам, собственно, в общем-то, также и были введены. Каждый день они нафиг не нужны, там слишком много мороки совсем. А вот раз в полгода узнать, что тебя не просто там вилкой в глаз ткнули, а на вилке был яд марсианского таракана, который вызывает галлюцинации, чесотку и клаустрофобию. Вот это в самый раз. Поэтому ловушки так трудно прописывать заранее в модуле, а то и вообще в системе. И так легко или выдумывать, или выбирать из того, что предлагает или модуль, или система, за своим столом, на пробеге этого модуля. Потому что вы, как ведущий, вы знаете свою партию, вы знаете персонажей, вы знаете, кто последние сессии заскучал немножко, а какие способности персонажей, так радовавшие игроков, раньше ушли на задний план, незаслуженно. И в этом плане не бойтесь менять детали, даже если вы вводите самые официальные из модулей, потому что ловушки это не монстры и даже не столкновения. Ну, их иногда пытаются так оцифровывать, но все равно это не то. Взаимодействие с ловушкой должно радовать или именно ваших игроков, ну или досаждать. И сильно сложность там менять не стоит, особенно если вы не очень-то дочитали, что там дальше вообще в модуле будет. Но в остальном меняйте смело. Что там в модуле написано, никому не известно и не интересно и не нужно. И ваше дело, как постановщика этого модуля, слепить из этого годную игру для собравшихся за вашим столом, друзей. Как происходит взаимодействие с ловушкой? Если так абстрактно, то по схеме заметить, разгадать, воплотить. Лучше каждую из этих частей не пропускать и хотя бы обдумать, что к ней будет относиться. Возможность заметить ловушку – это очень важный момент. И веселее получается, если он зависит не просто от каких-то там бросков или еще чего хуже пассивных констант, а от действий персонажей. Сказали они, что они идут вот будучи на чеку и ощупывают пол на каждом шагу 10 6 шестом, шанс заметить яму изменился. Не бойтесь того, что они найдут и обойдут все ваши ловушки. Даже замеченная ловушка может хорошо сыграть в сюжетном, в нарративном плане. Раз она есть, ее кто-то поставил. Могут быть следы установки, срабатывания, сам факт того, что посреди дороги кто-то выкопал яму, может навести на какие-то мысли. Размеры ямы могут что-то подсказать. Все такое прочее. Под разгадать это, второй, как бы, вторая часть, я понимаю нахождение пути решения проблемы, выхода из ловушки, если партия в нее уже попалась, или обхода ее, если она была замечена. Ловушка, не партия. Это такой как бы мини-детектив. Я его делаю довольно часто просто чистым обсуждением игроков с голосованием за вердикт. Ну или как там они выбирают, как действовать. Возможно с некоторыми дополнительными бросками для получения информации, но в основном это как бы это детектив, это словеска. Ну или если у вас для детектива есть какие-то игромеханические средства, используйте их. Разгадка может быть многослойная, может быть ветвистая. если вот так не сработает, то мы и так попробуем и так далее. После разгадки идет ее воплощение. Как оно обкидывается, очень сильно от системы зависит. Одной из популярных механик, скажем, введенной в четверки, э, в подземелье драконов, являются вызовы для навыков. Вот там столько-то нужно успехов, их можно набирать вот такими-то способами, и если будет много провалов, то все это тоже развалится. Эта механика очень хорошая, очень инновационная, ну тогда была, и она очень легко портируется и на тройку, и на пятерку, и на пути и куда угодно. Все эти варианты я видел вживую. Главное, не губите плохим воплощением хорошую задумку. Если у игроков в обсуждении всплыло какое-то решение, о котором вы заранее вообще не подумали, и оно сработать по вашим вот черновикам по букве не должно но вообще как-то так вот очень похоже, что могло бы все-таки сработать, то подумайте, не выкинуть ли вам ваши черновики. Вообще, выбирайте всегда самый веселый путь, и только если веселых много, тогда уже тянитесь за кубиком. Если не хотите мухлевать на кубиках, что тоже можно как бы понять иногда, мухлюйте на шансах и двигайте сложности в логичную сторону. В конце концов, это всего лишь цифры. Ну вот. Мы с вами обсудили ловушки, как нестандартные вызовы для персонажей в контексте подземелья или какого-то похожего на подземелье места для обследования. Это ловушки. Это не монстры, не головоломки. Это просто проблемы, которые сваливаются на игроков. Их можно использовать как налог, как наказание за неверный выбор персонажей, если есть верный. А можно как элемент внесения разнообразия и обращения, к правилам и способностям, до которых иначе не всегда доходит дело. Ловушку надо дать заметить, разгадать и воплотить путь ее обхода или выхода из нее. Подходят вам такие ловушки, нужны они вам, пользуйтесь смело. Не нужны, достаточно уже разнообразия, как вы считаете. Играйте спокойно без них, никто ругать не будет. Если в комментах напишите парочку случавшихся у вас на играх удачных ловушек и ситуаций с ними связанных, буду только рад. С вами был Радагаст, спасибо за внимание, если понравилось, увидимся еще.